Всем привет! Сейчас случай, который называется «Ничего себе! Вышел за хлебушком!» Всего лишь кадры в клипе Шумят за окном, за окном. Всего лишь кадры в клипе Всего лишь цифры Кто бы мог подумать, что это вскроет Такой корешок и потянет столько корешков 4.20 Война началась Кто-то написал в 4.20 утра про 20 не знаю, но в песне завпечатлели. 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война в 4.20. Но это еще не вишенка на торте, вишенка это то, что 20 апреля день рождения Адольфа Гитлера. И тут пишут а еще Керенский, один из прототипов Ильича. И дальше комментарий. Ну, Ильич тоже недалеко ушел, 22 Действительно интересно. В Кемеровской области, регион 42, умирают быстро все люди, отравленные химическими угольными предприятиями. И ин-юрлиц тоже начинается на 42. Что за тип в плаще и маски страшненький? Это из клипа. Это из клипа. И смотрите, тут люстра Люцифер. 4:20. То есть 4:20. Наркотики, самоубийство, подростки, уничтожение молодого поколения. Война получается еще тоже сюда, в копилку символов. Гитлер, Керинский и.. И, и накрою ему лицо, чтобы он не видел свет. Люцифер. Еще был интересный комментарий, сейчас не буду копать, я на другой странице, что 42 связано с Зимней Вишней, с трагедией в Зимней Вишне. Сейчас, может, найду. Да, в Штатах 420 культовая фраза. В Нью-Йорке полиция раньше ловила дилеров и нарушителей по коду 420. Тюрьмы были переполнены молодыми темнокожими парнями со времен войны на наркотики. Сейчас после легализации их повыпускали. Был скандал с частными тюрьмами. Людей, судьи просто туда сдавали за деньги. 20 апреля действительно парады обделанных. Еще заметка. В новых колодах карт Таро 42 карты, кроме обычной колоды. Это я не знала. Мне еще указали четвертую главу, 20 стих в Библии. Ну, не знаю, можно ли сюда связать. Четвертая глава бытия, двадцатая строчка. Ада родила Иовала. Он был отец, живущих в шатрах со стадами. Это все, что я пока нашла. Не знаю, можно ли сюда соотнести. А вот нашла. И трагедия в Зимней Вишне в Кемерове. Вряд ли случайность, ведь Кемерово 42 регион. Да, второй раз уже. Это два разных комментатора. Опять-таки упоминают Кемеровскую область. Что там в принципе... Какое-то 420 творится. Я теперь буду так кодово говорить, чтобы меня не находили. Я буду говорить 4,20. Еще 42 химический элемент в таблице Менделеева молибден. Обладает крайне низким коэффициентом теплового расширения. Молибден является тугоплавким металлом. То есть, это интересно, вообще не знаю, надо ли так сложно, хотя. У нас действительно много чего синхронизировано, просто до, глуб... до глубины вещей. Ну вот, в Кемеровскую область упомянули аж два человека. Да, что я еще хочу сказать по предыдущему ролику. Плеяды, что говорят о звездном скоплении. Я, с одной стороны, никого не хочу обидеть, и есть инопланетяне, которые нам помогают. С другой стороны, мы же понимаем, что идет война. Идет война, и я просто придерживаюсь осторожного мнения. Кто бы что бы ни рассказал, это может быть очень интересно, очень ценно, но в конечном итоге мы должны слышать конечный результат, к какому действию призывает тот или иной посланник. И тут все, в принципе, мне кажется, все просто. Что в нашу пользу, а что не в нашу. Мы тут все увидим. Мне кажется, права, свободы, вот эти вот вещи, ресурсы, в нашу пользу или не в нашу видно. Потом семейные ценности, свобода мнений. Ну, свобода мнений, она тоже такая, во все стороны гуляет. Что еще может быть? И наше происхождение. Наше происхождение, я просто так подумала, что это же юридический аспект. Если нас создали как гибридов-перегибридов, да, для рабства, если мы какой-то не самый удачный эксперимент, значит наши права, в принципе, как разумных вообще существ, они такими же будут. То есть я призываю скептиков самых скептичных и атеистов самых атеистичных. неважно, что ты чувствуешь или думаешь в данном случае не важно вы верите по крайней мере в, в юридическое право сколько нибудь вы видите что генетика имеет значение и не только генетика почему-то с происхождением вообще с историей какая-то возня не важно как ты чувствуешь я призываю всех сканировать какую-то максимальную версию нас сотворил Бог мне она нравится кто-то говорит мы сами боги тоже, тоже вполне такая версия, единственное, что а, как сами боги возникли в текущих телах, Там, есть ли объяснение, но лучше ошибаться, если это ошибка, лучше ошибаться в большую сторону и в свою пользу. Чем в сторону рабства, вот любая из этих версий, где там обезьяны, ящериц намешали, получилось, не получилось, как итог конфликта от обезьяны после бактерии, это все унижает нас, унижает. Знаете, вот когда человек дом продает, ему лучше поставить большую цену, и потом ее постепенно снижать. Или резко снижать, если ему прямо очень надо продать сейчас. Но лучше ему поставить большую, чем отдать за бесценок и потом всю жизнь это помнить. Вы согласны? А может и не снижать цену вообще, если ему не к спеху. Я вам говорю, в случае с происхождением, мы как раз в той ситуации, когда нам не к спеху определять, как мы произошли, и нам не надо соглашаться с версиями, которые нас унижают. Вы согласны? Короче, я сейчас сказала то, что касается просто здравого смысла. Надеюсь, все услышали. В теме происхождения ни в коем случае не соглашаться ни с чем, что нам не понравится. Если у них будут железные доказательства, они их, наверное, предъявят. Или давно уже предъявили бы, правильно? Пишите мысли, ставьте лайк. До новых встреч!